Всем привет, дорогие друзья, питочки, мой канал, меня зовут Олег, со мной Тедди а Апал, а? нет, нет, Тедди Райт, и Киви в шапке. Да. и Киви. И сегодня мы будем играть в выживание, шестая серия, да. А в березовом лесу уже. Я до сих пор в джунглях, и я хожу... Я в той серии был сначала в Саванни, теперь я уже в... нет, я уже не березам, я... Тедди, в березовом, я в Белом. Тедди, Даша. Тедди, Тедди, Тедди, Тедди, путешественница. А, я уже смешанным лисе тут. Я арбузов собираю, чтобы кто-то их посадил. У меня тоже арбузы есть, у меня 46 арбузиков. У меня уже второй станк идет. Собачки! Собачки! Собачки это приручай. Блин, у меня не Сразу у меня только одна коточка. Приручил! Первого раза. У нас скоро питомник не будет. У нас три жабы, три лягушки. Одна панда. Пупик. Пацет! Ну, у меня. У меня рыбы нет у меня нету рыбы. Я хочу скротить. Как скротить поводок, а? Поводок нужно слайме нитки. Надо да слайм, блин. Слайм нужно искать. Боби ломать. О, тут боби ломать. Набирайте, кто-нибудь, кто кто какая-нибудь дальше путешественница, искать себе лото, а потому что... А даже нравится. путешественница? ...координаты, потому что я не запомнил а, ну, а, а, люди, если, а я... если я нашел а дерево, а я растет, что растет что а не если не не вируса, вируса, а? потому что мы сильное Тедди, а если я, вот ты разбираешься в если дерево растет в воде, это что, у нее там розовые штуки? Это, это, это где вообще? Я тут хожу по, хожу по острову. Будь Будь меня. Странная реакция. А? Вот это вот. Тедди, Сзади, это... сзади, а... Тедди. Пышная пещера. Где? Тут нет пышной пещеры. Да. Вниз. Копаться. Какой копаться, Тедди? Ты чё? Тут миллионы и миллионы километров. А, ну значит смотри. Ты дюмнюха меня А еще и Я так что... Координаты, Тедди, запомни и всё. Здесь... Координаты, координаты, координаты... Я, я, за... За... я сохранил я вот координаты. Я же буду копаться вниз, в вышной пещеры. Ты мне не остановишь. Хорошо. Да. Ты меня я координаты так. заполнил, все, я сохранил координаты и все. Короче, там идея, а я тут хочу копаться, и мой mm -hmm. точек обидно там остался. Ну, если что, вернёшься к нему. Но иди координаты. Пошли в пещеру пойду. Эти координа... обязательно. Эти координаты зап запоминайте всегда. Вот. Есть кнопка F3C Там легко сохраняешь координаты и все, а потом просто и говоришь мне и все и идёшь. Не мне говоришь, а именно сам Сохраняешь и туда А вот тут координаты, вот так вот Так Типа ты... вот так вот сохранились, я... да? Да, может, напиши мне в дискорде, их так ты их сохранишь и не потеряешь Только напиши, что это Я короче сейчас в дискорде их напишу тебе я сохраню. Дыши, дыши, дыши. Я в пышную пещеру пойду. Я написал тебя. Ох, ты, я. Я нос на соседний пустырь сделал. Я? Я думала, что я не могу. Райт или киви. Я думал, Тарай Киви, я потом посмотрю это зомби. Да, Ребят, да. смотрите, кто у нас тут приплон. А, я а về, я, копью, я, по я бы fish. посмотрел, честно словно я далеко. Крут вот у нас тут. Я не думаю, как. Я все-таки буду в низ, под, под, под деревом в зале. Вы погибли. А, какого фига? Кто кровать? А, у меня не было кровати со славным. Так, жабки тут и а жабки... Где жабы? Я сам не видел. Ты иди. Ты кто их украл. Ты куда-то а перепрыгнули? Ты, ты куда-то их пересунул? Я никуда их не пересывал. Нет, нет, нет, нет. Исчезли? Где жабы? Такой же вопрос. Только ну, к тебе. В Любка, Машка, Пашка, Наташка. Ну их Вот одна. Вы из... уже им, им откидали. А, вот одна. Она решила с пандой потусить. И а Где две? Это вот она, вторая. А вот вторая. Вот вторая, я нашел. А я их ведру. Ребята, тут у нас стопленник. Третья что была? Вот она, Или я нашёл! нет у меня нету! Аааа, и зомби! Так, люди, как-нибудь, а я взять? знаю, я знаю, а Тедди. А вот третья, я убью третью. Так, Тедди, нужны ведра нужны ведра ну не ведра а это... Их нельзя стоять! Не ведра а лодки. А, Лодки-то да, можно. Сейчас, Тедди, смотри, что... одна, одна, одна там спряталась, у... у... А может переплыть? живущий Так... Дерево, надо, очень Итак, много. Да, Тедди, я уже сделала лодку. ёлки палки я жаба! Третий. Жаба, ты куда я за пос... ними тусишь? Все, одна, одна жаба, одна жаба, одну жопу сп... одну жопу споймали, которая сбежала. Еще нужно. Это третья жопа, вон там третья жопа. Лови а третью жопу, я одну словил жопу. Им нужно сделать какой-то вольер, чтоб они не сбежали. Кривер! Тедди, беги! Тут в лодке. Кто мою жопу споировал? Райт! Right. Или кто это там на лодке? Райт right, тебе! Райт! Right. Я сейчас тебе позвоночник переломаю <связываю> Там одна жопа, она в голову Помогаем киви, сейчас киви крякнется Сколько их тут? Зомби пока... Люди, а вы не хотите пойти поспать? Не могу Дедди, днем споим эту жопу Дедди, днем споим Чего? умерла. Люди спать все а бегом. Она с жопу умерла. Кровати нету. А баба, жопа, жопа одна сдохла, не жабы. А мы не, не можем спать, спать, люди, мы не можем спать, вот в чем проблема. У нас жопа у нас жаба сдохла. А их же можно расплодить А. где? Одни... Сколько у вас жоп? Райд. Right. Ты сейчас пожизненный бан получишь Он, он, он убил панду Райт right. right. Это райт right сделал или не райт right, сделал? Я не знаю Так What What Я убью, убью нечаянно баб. Я нашу одну жопу убил. Ты иди Там был паук Я пытался его убить Зачем? А, Пауки не бьют панду Ударил случайно панду Пауки а. не агрессируют на мирных а. мобов у нас только один, у нас только один вот это. А Одесса, где другая рай, а вот жопа, жопа, которая в лодке была? Так, у нас есть утопленник. Райт. Right. Где другая жопа, которая была в этом, в лодке? А, в лодке вот которая... там mm -hmm. она, вот там она, вот там она жопа, вот жопа. Слава Богу, ну ты панду мою казнил, в Райт. Right. Ну, я нечаянно убил лягушку вообще. Эди, не ты ее убил, я убил крипер. Да, блин, ну, блин, не да, Зато Вы мы их не расплатим. Не Погодите, мы не можем спать сейчас, мы будем. Не, да. Я лег спать, ложитесь спать. А у, а у нас же кровати. кровати. Так, погоди, у нас есть кровать. Две, по крайней мере. Люди, выйдите с сервера. Те, кто у меня нет кровати. Выйдите с сервера. дай выйди с сервера. Дайте мне поспать. А, я нашел, у меня есть кровать. Спать, Решал. ложитесь, быстрее. У нас ФК-шар. Кто фк Киви. Mm -hmm, киви да. Киви. Кикс. Киви. Райт, right, быстрее а спать. Сейчас Кикс Кикс еще одного человека пропишу. Шо, мы спим, лежим. Нет, не все. А, утро. Нет, нет, еще не заходите. Рай, right, давай быстрее утро. Я уже все. Все, можете Пусть заходить. Так, жопы переведем всех в дом панды. Они не выпрыгнут, Пишите, потому что б... тут уже. Все, заходи, заходи, Тарик. И киви, если киви. Да, мы... Бедная наша жопа до сдохла. До зашел. Не Нет, не да. Притащите Но, сюда. Нас маленький не Притащите сюда еще одну жопу. Мы не знаем где. Серьезно? Райт. Right. Ты на ней плавал? Ты с ней плавал? Я знаю. Что там у Жопа. Жопа ты... Я на... Я ее купил. Мы... Тут вроде на хотя сейчас. Я ее найду. Она молоче была. Ааа Райт, -а, right, ты тебя тьма... убить хочу дважды. За что ты плавал? Где ты еще одна лягушка? Придется еще искать лягушек, мы их все потирали О, я с За попугая, попугая мы не будем искать Что? Что? Мы с Олегом идем, идем знаете, куда? Пошли, пошли болото, Олег, пошли болото ты... Я с вами А ты не с нами Да, пускай с нами идет, а ты знаешь где это болото находится? Нет, М -м -м -м. А мы просто Вот я тоже не знаю Координаты? Нет, я координаты не сохраняла Я запомнила вот это координат, где вот эта пышная пещера А там? Там, не ко... там только акса лодка Я? Ну чё будет хорошо? Да, чё хорошо? Ну, так уже... ну и так расстроили ну, жопу Где утопленник? утопленник? Ну ладно, же, одна жопа осталась Опа, это... А, и утопленника там... нету Я его убил Утопленник а, у меня как раз есть три лодки. Три лодки идеально. А лучше лодку с звуком построй, потому что чтобы... а 3... а ее построить. Лук и лодка. Ты готова. А, понятно. Как бы. У меня есть три лодки. На. Вот себе. Спасибо. Это только... как да, подожди. Так, а еще я хочу себе раскраску. Три <связи> <Это зовут. связи> лодка Раз. А сквозь а с... икру нашли? Я... Мы нашли болото а, свинья. Ты там свинья Там свинья Бегайте, смотрите на болото Тут должны быть свиньи. Смотрите на болото Рябушек Лужек мы ищем О, Минат присоединяйся меня... Так, Минат пускай там остается? Надо... А... Бо... Наш... Я хочу сожрать... А, а, угу. Это вы уверены, что это то болото? Да, это... это то, в котором мы были Мы совершенно уверены, что, наверное, это болото? Мочите коров всю жизнечку найдете, мочите Мочите? Мы заняты искать живность, которую мы потеряли Потом я отправлюсь перетащить панду Я замочил коров Проблема, икру никак нельзя добыть Надо дождаться А вы скрафтили вот это? Кого? вот эти, как то у меня есть водой. У меня есть бедра. У меня есть бедра. Ну отлично, а нам надо много жопы. Где разводить? Я нашел, лаву. Я не нашел ни одну жопу ещё. Они могут просто плавать? Они могут плавать, они могут везде Я нашел просто вот это вот в болоте, болото, которое болотное болото. Отлично. Тэдди, я тебя вижу разумно... Мне надо вот это Привет Приветик, Приветик. Не, не мешай, а -а -а. Привет. Это огромная гора просто Короче, мы Пошли, я плавала, плавала У меня как-то получилось то, что было две Хотя я, я не знаю, это или залагало или, или я случайно двоих поймал, Я не знаю, но у нас теперь есть два Он, ну, наверное, ты двоих поймал Так, жабка э, Так, кот отошел от нее мы ну, можем уже уходить и ута... утопали. Нам, нарс, что я тебе <связывая> расскажу, нам надо, нарс, что нам надо. Что? Нам очень сильно надо слизни и очень много. Ну ты можешь оставаться и ждать ночи, когда слизни появятся. Знаешь пока... <связывая> что? А потом голова вверх в холодных биомы. И там будет зеленая лягушка. Знаешь, давай я одного заспавню, а другого голова оставила ну, Так, лезь, сейчас быстрее крякаемся Давай, котик Не мы, мы как бы и того Дорогой, бит, Еще Дорогой, бит, Так Дорогой. В сундуке я оставляю голову пастика, Ам... а другого иду спавню Класс. Yes. Ну, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо и всем пока.